Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Алексеем Орловым его программе «Моя Америка». Алексей, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Что сейчас происходит на экранах наших телевизоров, если мы настроим телевизоры на новостейные программы? А? Мы знаем, что происходит. Продолжается суд над президентом Дональдом Трампом которого Палата представителей обвинила по статьям импичмента. Это третий в истории президент, которого судит Сенат. Я напомню, первым был в 1868 году Эндрю Джонсон, а вторым был, уже на нашей памяти, в 1998 году Билл Клинтон. Сенат оправдал того и другого. Мы также знаем, что Ричард Никсон ушел в 1964 году в отставку до процесса импичмента, поскольку знал, что Сенат его не оправдает. Дамы и господа, исторические аналогии – дело опасное. Но я полагаю, мы можем с вами сравнить проходящий ныне процесс только с процессом Джонсона, но не с процессами импичмента Клинтона и Никсона. И вот почему. Все процессы импичмента политические. Их всегда затевает в Конгрессе оппозиционная партия с целью изгнать из Белого дома президента другой партии. Но вот когда дело доходит до голосования, то как в случае с Клинтоном, в Палате представителей были демократы, признавшие вместе с республиканцами президента демократа виновными, а в Сенате какое-то произошло с республиканцами – которые голосовали против того, чтобы признать президента-демократа виновным. Сочли нужным оправдать Клинтона. Многие однопартийцы-республиканцы Никсона были готовы поддержать статьи импичмента в Палате представителей, а затем признать его виновным при голосовании в Сенате. Таким образом, решение в Конгрессе по Никсону и Клинтону было двухпартийным. Депутатов партии, которая начала процесс импичмента, поддерживали депутаты партии президента. Но вот сегодня, сегодня, как в случае с Эндрю Джонсоном, ситуация совершенно другая. Никакого согласия между депутатами противоборствующих партий. Полтора столетия назад президент-демократ Джонсон был признан Палатой представителей виновным по всем статьям импичмента, Голосами конгрессменов-республиканцев. Сегодня то же самое. Только демократы признали президента-республиканца Трампа виновным по статьям импичмента. В 1847 году, когда Палата представителей обсуждала статьи импичмента, затеявшие процесс радикальные республиканцы отказались предоставлять слово свидетелям со стороны президента Джонсона. В 2019 году, в прошлом, демократы-прогрессисты вызывали на слушание в Палату представителей только противников президента Трампа. Второго мнения, как и на процессе Джонсона, на процессе Трампа не существовало. Есть различия. Нынче Сенат находится под контролем однопартийцев президента. И у Трампа нет никаких оснований сомневаться в исходе голосования в Сенате. Во время правления Джонсона его противники контролировали обе палаты Конгресса и, значит, первый в истории суд по импичменту в Сенате мог завершиться смещением президента. Этого не произошло. Противникам Джонсона не хватило одного голоса, чтобы признать президента виновным. Спас президента сенатор Эдмунд Росс о котором сегодня пойдет рассказ. О Бэдмонде-Росе вряд ли кто-либо вспоминал сегодня, если бы не Джон Кеннеди. В 1956 году Кеннеди, в то время он был еще сенатором, не президентом, 1956 год, он опубликовал книгу «Рассказы о мужестве» про «Files in courage». Это очерки о восьми сенаторах, которые, принимая решения, проявили, по мнению Кеннеди, мужество – поскольку пошли наперекор партийному руководству, большинству жителей своего штата или общественному мнению, которое выражали газеты и журналы. Эдмунд Рос, один из героев книги. Будучи республиканцем из Канзаса и голосуя против признания президента-демократа Джонсона виновным, он проигнорировал, как требования руководителей фракции республиканской партии в Конгрессе, так и требования жителей Канзаса, которые настаивали в письмах и телеграммах голосовать за осуждение президента. Эдмунд Рос, его, кстати, вспоминают время от времени, во время нынешнего суда над президентом. Так вот, он никогда не делал секрета, почему голосовал против осуждения президента Джонсона. Удаление президента с поста – Представляет собой, считал Росс, удар по институту президентства. Заслуживает удаления лишь тот, кто совершил, так записано в Конституции, серьезные преступления и правонарушения. Джонсон, считал Росс, ничего подобного не совершил. Инквизиторы, однопартийцы Роса, считали иначе. Президент Эндрюс Джонсон был абсолютно неприемлем для радикальных республиканцев. Ну, во-первых, Джонсон был демократом. Во-вторых, не просто демократом, он был южанином. Избранный вице-президентом, он занял пост президента после убийства Авраама Линкольна. Линкольн взял Джонсона в напарники перед своими вторыми выборами. К этому времени это 1864 год. К этому времени мало кто сомневался, что конфедерация будет побеждена, и Линкольн уже строил планы восстановления добрых отношений с поверженными южными штатами. И вот в лице Тенесица Джонсона, который судил, это важно, выход своего штата из состава Союза, в его лице Линкольн видел надежного помощника. Судьбе было угодно, чтобы осуществлением намеченного Линкольном плана пришлось заняться Джонсону. Но примирение с южанами не входило в планы радикальных республиканцев. Во фракции республиканской партии в Конгрессе и в Палате представителей в Сенате радикалы находились в меньшинстве ну именно они задавали тон, обратимся сегодня. Сегодня прогрессисты командуют демократической партией, хотя и они находятся в меньшинстве. Сегодня почти любое предложение Трампа встречает отпор прогрессистов. Эти две прогрессистки уже объявили, что подписаны вчера Трампом и Натаньягу соглашение о двух, партий, двух, двух штатах, Палестинском и из, Израилем. В двух штатах уже эти две прогрессистки встретили штаки. При, при, при президенте Джонсоне любое его предложение встречалось штыки республиканцами-радикалами. На законопроекты, которые приняли республиканцы, Джонсон накладывал вето. Республиканцы опрокидывали вето, но не всегда. И радикалы пришли к выводу. От Джонсона необходимо избавиться. Избавиться. Но как? Следовало изобрести нечто такое, что давало бы основания подвергнуть его импичменту. За изобретением дела не стало. Джонсон наследовал у Линкольна всех министров. Каждый из них противостоял в той или иной степени предложениям Джонсона. И был один откровенный саботажник. Это был военный министр Эдвин Стентон. Президент Джонсон не скрывал намерения уволить Стентона. И вот, зная об этом, республиканцы приняли 2 марта 1867 года закон о сроке в офисе, по-английски Tenure of Office Act. Согласно этому закону президент не имел права уволить федерального работника, утвержденного на должность сенатом. Этот закон противоречил Конституции. Забегая вперед, скажу, он был отменен Конгрессом в 1867 году, а в 1926 году Верховный суд признал этот закон антиконституционным. Согласно Конституции, президент имеет право уволить любого федерального работника. Джонсон, президент Джонсон, он игнорировал закон. И 21 февраля 1868 года он объявил об увольнении военного министра. Прошло три дня. Только три дня. Палата представителей признала президента Джонсона виновным по 11 статьям импичмента через три дня после того, как он уволил военного министра. 11 статей импичмента, 8 первых статей, все они касались исключительно увольнения Стэнтона. Девятая статья базировалась на разговоре президента, в котором он критиковал этот закон. Десятая статья обвиняла президента за критику Конгресса, а вот одиннадцатая статья, она суммировала все 10 предыдущих. Поверженные войне южные штаты были лишены возможности посылать своих депутатов в Конгресс, поэтому как в Нижней Палате, так и верхней республиканцы имели подавляющее преимущество. В Палате представителей президента признали виновными по всем статьям импичмента 126 конгрессменов. Это 122 республиканца и 4 демократа. 47, голосами против, было 47 голосов было против, из этих 47 голосов 45 было демократов и 2 республиканца. Таким образом, президент был признан виновным по 11 статьям импичмента в Палаты представителей исключительно голосами республиканцев. 5 марта статьи обвинения поступили на рассмотрение суда Верхней Палаты. Обратим внимание, прошло... Два дня после решения Палаты представителей, а статьи по обвинениям уже поступили в Сенат. В Сенате в Сенате республиканцы владели 42 мандатами, у демократов было только 12. Для удаления президента с поста требовалось, это согласно Конституции, две трети голосов, то есть 36. Демократы все как один объявили, что будут голосовать за оправдание президента Джонсона. Об этом же объявили и шестеро республиканцев, которые часто выступали против предложений президента, но не разделяли экстремистские взгляды радикалов. Радикалы знали, что останутся без голосов шести однопартийцев. Им нельзя было оставаться без семи. Когда начался суд в Сенате, хранил молчание сенатор из Канзаса Эдмунд Рос. Он мне говорил, как намерен голосовать. Однако трудно было предположить, что Росс, ветеран гражданской войны, борец за эмансипацию негров, не осудит президента, демократа Южанина. К времени начала суда в Сенате Росс был депутатом Верхней палаты менее двух лет. Он был избран в сенат Легислатуры штата Канзас. Я напомню, дамы и господа, что до того, как в 1913 году была принята 17-я поправка Конституции, депутатов сената, депутатов сената избирали Легислатуры каждого штата. После 17-й поправки в сенат избирают, как и в Палату представителей, рядовые избиратели. Итак, Росс был избран в Канзас. Легислатуры штата на место покончившего жизнь самоубийством сенатора Джима Лейна. Рос был хорошо знаком не только депутатам штатной легислатуры, его знали тысячи канцессов, он был журналистом, он, его знали как издателя, как редактора, как журналиста, который всегда выступал против рабовладения. Когда началась война с конфедерацией, Рос записался в армию добровольцем, он начал войну рядовым, но вскоре получил, как образованный человек, звание капитана. Закончил войну в 1865 году майором, и он должен был стать достойным представителем Канзаса в Верхней Палате Конгресса Сената. Несколько слов о Канзасе. Задолго до первых выстрелов гражданской войны этот штат назвали так – «штат, истекающий кровью». Канзас заселяли как выходцы с севера, так и выходцы с юга. Первые северяне – они были в основном противниками рабовладения. Те, что с юга, были, как правило, сторонниками рабовладения. Между ними постоянно происходили столкновения, причем одни получали поддержку людскую и оружие – это из северных штатов – Другие получали поддержку оружия и людскую поддержку из южных штатов. Канзас был залит кровью. Когда гражданская война закончилась, подавляющее большинство канзасов посчитало, что занявший место Линкольна демократ-южанин должен быть изгнан из Белого дома при первой же возможности. Они были уверены, сенатор признает Джонсона виновным. Итак. Суд над президентом-демократом Джонсоном начался 5 марта 1868 года. И каждый день, каждый день радикальные республиканцы требовали у сенатора Росса ответ на вопрос. Как он будет голосовать? Росс не спешил с ответом. Он постоянно получал письма со граждан, требующих изгнать Джонсона из Белого дома. Вот телеграмму прислал... Д.Р. Энтони и их телеграмма подписана. Д.Р. Энтони и тысячи других. Телеграмма несколько слов. Канзас выслушал доказательства и требует осуждения президента. Сенатор Росс отвечал. Дорогой, мистер Энтони и тысячи других. Я не признаю ваше право требовать от меня, как голосовать. Я дал клятву быть беспристрастным как требует того Конституции законы. И я верю, у меня хватит смелости голосовать в соответствии с моим личным суждением и для наивысшего блага страны. Все семь членов Комитета по импичменту, все как один радикальные республиканцы, они считали нужным поставить первой на голосование 11 статью. Эта статья, напомню, суммировала 10 предыдущих. Председатель Верховного Суда Солман Чейс, мы знаем, сегодня председатель в суде над Сенатом председатель Верховного Суда, это традиция. Так вот, тогда председатель Верховного Суда Солман Чейс, он приступил к опросу сенаторов, задавая каждому один и тот же вопрос. Вопрос был такой. Виновен или невиновен ответчик Эндрю Джонсон в серьезном правонарушении, в котором его обвиняет эта статья. Чейз вызывал сенаторов в алфавитном порядке. Тоже будет, дамы и господа, когда нынешний председатель Верховного Суда будет вызывать сенаторов, как они будут голосовать по той и другой статье импичмента, будут вызывать в алфавитном порядке. Так вот, тогда много лет назад когда очередь дошла до роста уже 24 сенатора признали президента виновным не было сомнений что такой же вердикт вынесут еще 11 но для признания президента виновным требовался еще один голос и вот очередь дошла до сенатора чейза мистер сенатор рос какое ваше мнение Виновен или невиновен ответчик Эндрю Джонсон в серьезном правонарушении, в котором его обвиняет эта статья? Невиновен, ответил сенатор Росс. Также он отвечал и на вопросы об обвинении по всем остальным статьям. Голос республиканца Росса спас президента демократа Джонсона. Реакция в Канзасе не заставила себя ждать. Вот, например, телеграмма, которую отправил Иуде Росу, член Верховного суда штата Канзас. Читаю. «Потеряна веревка, на которой повесился Иуда искрет, но к вашим услугам пистолет Джима Лейна». Вот отрывок из редакционной статьи одной из газет штата. «Эдмунд Рос продался и предал своих избирателей» перечеркнул свои прошлые заслуги, не низколгал своим друзьям, бесстыдно нарушил, нарушил данный им обед и подписал смертный приговор свободе своей страны. И росло осуждал не только Канзас. Вот, например, газета «За Нью-Йорк Tribune, назвала его предателем. Другая газета «Филадельфин Квайр» «Не заслуживает ни прощения, ни помилования». Депутатский срок роста в Сенате истекал в марте 1871 года, и он расстался с Вашингтоном, вернулся в Канзас, вновь занялся журналистикой, сменил партийность, стал демократом. В начале 80-х годов он переехал в Нью-Мехико. Нью-Мехико штатом, это была территория. И в 1865 году президент-демократ Гровер Кливент назначил его губернатором территории Нью-Мексико. В 1896 году Росс опубликовал книгу «История импичмента Эндрю Джонсона». К этому времени, к 1896 году, Канзас уже не относился к своему бывшему сенатору враждебно. Его просили вернуться, но Росс не вернулся. Он остался в Нью-Мексико, умер в Альбукерке в 1907 году. В очерке о сенаторе России, сенатор Кеннеди называет моб, моб, то есть банда, шайка, так Кеннеди называет сенаторов-радикалов, затеявших импичмент Джонсона только потому, что не разделяли его политических взглядов. И дамы и господа, точно так же банда, шайка мы можем назвать и демократов-прогрессистов, затеявших процесс импичмента Трампа. В 1867 году шайка республиканцев изобрела антиконституционный закон, с помощью которого надеялась сместить президента-демократа. Нынче шайка демократов изобрела Украина Гейт в надежде сместить президента-республиканца». Затеянный радикалами процесс импичмента Джонсона не предусматривал судебного преследования, ибо президент не совершил преступления. То же и с импичментом Трампа. В 1868 году среди 42 сенаторов-республиканцев нашлось семеро, Рос и еще шестеро, Кеннеди называет их, которые пошли наперекор руководителям партийной фракции». Найдутся ли нынче среди сенаторов-демократов смельчаки, которые отвергнут предъявленную Трампу обвинения. Эндрю Джонсон не выдвигал свою кандидатуру на второй срок, поскольку в 1868 году у президента-демократа не было ни малейших шансов на победу. Но политическая карьера Джонсона не закончилась. Он вошел в историю как первый и единственный президент избранный в Сенат после президентства. Политическая карьера Трампа также не закончится оправданием в Сенате. Разрешите предположить, дамы и господа, в ноябре он будет избран на второй срок. И несколько слов о книге Кеннеди «Рассказ о мужестве». Она вышла в свет первого Января 1956 года. В 1957 году этой книге присудили полицеровскую премию. И вскоре после того, как Кеннеди стал лауреатом полицеровской премии, журналист Дрю Пирсон, это очень известный в то время журналист, объявил в телевизионной передаче, цитирую, Кеннеди единственный в истории, кого наградили пулицеровской премией за книгу, написанную для него литературным рабом. Госпрайтер. Книга, сказал Пирсон, была написана Тедом Соренсеном, спичрайтером сенатора Кеннеди, и он был, кстати, спичрайтером президента Кеннеди. Разгорелся скандал. Сегодня большинство историков считают Соренсена соавтором. В автобиографии Соренсен пишет «Кеннеди публично признал мою большую роль». В 1990 году семья Кеннеди учредила премию, названную «Как и книга». Премия присуждается ежегодно политикам, которые проявили, как считает фонд библиотеки Джона Кеннеди, мужество. В числе награжденных, дамы и господа, были... В 2017 году Барак Хусейн Обама, в прошлом, девятнадцатом 2019 году госпожа Нэнси Пелоси. Я воздерживаюсь от комментариев. И на этом ставлю точку, дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте нашу волну, я вернусь к вам через несколько минут. Дорогие друзья, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». А в этом сегменте, как обычно, Алексей соглашается принять ваши звонки обменяться с вами мнениями, поэтому набирайте номер телефона в студии 847-400-5200. Будем общаться. Алексей, у нас есть первый звонок, если вы не возражаете. Я никогда не возражаю. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Uh, мы все ждали, когда целый месяц ждали того, что Нифилозе передаст кейс об убили uh, на суд Сената Соединенных Штатов. Не кажется ли вам, что вот все это время, целый месяц, они уговаривали Болтона, чтобы он все же как-то внес uh, вот этот uh, как бы момент uh, Трампа? Это мой первый вопрос. И второй вопрос вот насчет сделки века. Там говорит о том, что Израиль, в смысле Иерусалим, будет неделимой столицей Израиля. Система он говорит о том, что Иерусалим будет частью, будет как-то столица будет и Палестины, тоже восточным Иерусалимом. Как это понять? Спасибо. Окей, okay, я начну с первого вопроса. Значит, э, о том, что Болтон написал книгу, и она готовится к печати, стало известно только э, в минувшее, если мне не изменяет память, два дня назад, когда газета Нью-Йорк Таймс напечатала об этом статью, причем э, автор этой статьи вообще книгу в руках не держал, ее никто не видел. Но э, Появились утечка в информации, что в этой книге есть сведения о том, что будто бы Дональд Трамп поставил условия Украине начнет расследование Болтона, только после этого получить оружие. Ну и закрутилось все. То есть в течение почти что месяца, пока Палата представителей не передавала в Сенат две статьи импичмента, обвинения Трампа. Это им было неизвестно совершенно. То есть то, что Болтон пишет книгу, об этом было известно. Что, ну, что в этой книге, никто понятия не имел. Более того, опять-таки повторю, эту книгу никто в руках не держал. И сегодня появились сообщения, что Белый дом планирует тер... <как> предотвратить публикацию этой книги, потому что в ней содержится материал, который наносит стране угроз... приносит стране угрозу. Мы помним, что Болтон был советникам президента Трампа по вопросам внешней политики. Значит, будет ли опубликована эта книга? Не будет. Когда она будет опубликована, никто не знает. Я думаю, что она в конце концов будет опубликована. Но Болтона вызывают на суд в, в Сенат. Ну и, видимо, он в, суде, в Сенате появится, потому что, во всяком случае, на сегодняшний день нужен для того, чтобы свидетели не вызывали, нужен 51 голос. Вчера лидер республиканцев в Сенате Мактон, он сказал, что у него нет 51 голоса, то есть по крайней мере четыре республиканца будут голосовать в пятницу за вызов свидетелей. Ну и, видимо, если это соотношение сохранится, 51 «за», свидетелей, то, видимо, Болтон предстанет перед судом в Сенате, но ну, и республиканцы тоже будут вызывать естественно, свидетелей. Это мой ответ на первый вопрос. Повторю еще раз, Палата представителей понятия не имела, что на содержание книги. Что касается вопроса об двух государствах и палестинском и Израилем существовании, там есть вещи, которые лично меня ну и не только меня, наверное, скажем так, беспокоит в какой-то степени, в частности, туннель от Газа до западного берега, <coughs> запрещение строить, расширять поселения в течение четырех месяцев, в том числе и малопонятное, я с вами согласен, утверждение о том, что э, палестинцы получат возможность называть своей столицей Восточной Иерусалим или нечто что-то в этом роде. Давайте я советую вообще подож... <къех> подождать до того, как начнутся дебаты. Мы знаем, что палестинцы уже отвергли, сказали, что этот план никуда не годится. Более того, в плане говорится о необходимости разоружения Хамаса. На это дело сегодняшние палестинские арабы никогда не пойдут. Поэтому я не могу э, отвечать определенно на, на, на ваш вопрос. Об, о, о столице палестинцев в Восточном Иерусалиме. Мне лично многое непонятно в этом соглашении. Ну, оно будет обсуждаться, насколько я понимаю, в Конгрессе, в Палате представителей в Сенате, широко будет обсуждаться с журналистами, и многое мы с вами узнаем. Единственное, что можно предсказать с готовностью, что нынешнее руководство так называемой палестинской автономии отвергнет отвергнуть этот мирный, мирный договор. Это можно сегодня предсказать. Как будут развиваться события? Опять-таки, сегодня у палестинского руководства одно мнение — там командует Хамас, с Хамасом объединяется Хезбала, что будет через 10 лет, мы не знаем, через 50 лет, мы не знаем, но во всяком случае, никакого туннеля, естественно, не будет, это на последней стадии решения мирного проблемы, последней стадии. Никакого туннеля не будет, и поселения будут расширяться на западном берегу, если палестинцы на корню отвергнут этот план. Спасибо, вот Алексей, ответ. давайте примем следующий звонок. <звы> До... Не дождался человек. Окей, okay, хорошо, не дождался и ладно. Вот, перезванивает. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый Уважаемый день. Алексей, вы сказали, что президент может уволить любого федерального сотрудника. Вот почему Трамп не уволил э, тех сотрудников, которые... Э, Работают в «Белом доме» против него, и в частности вот этого подлеца, который заварил всю кашу с вы, вындом, выздом. А, ну, как бы а, непонятно, как, как можно такому человеку доверять редакцию а, книги «Болтона». Ну и вообще, как он, как можно терпеть человека, который не, не следует правилам э, э, и э, присягам, которые он э, произносит, и сделал ну, дел, то, что он сделал, как говорится. Спасибо большое. знаете, вопрос хороший. Этот господин. Вилдман, правильно, Видман, Толя, по если Да, Вилдман, пацаном, и у него близнец тоже служит в армии, они пацанами эмигрировали с, э, из Украины, насколько я знаю. Да, Эликс Почему Виндман. он не был уволен? Знаете, для меня это просто-напросто, я пожимаю плечами. У меня нет ответа на, на этот вопрос. Но вот, что мне интересно сказать, что, что очень важно. Значит, этот господин работает в, национ... в Совете национальной безопасности при Белом доме, то есть в Совете национальной безопасности. Значит, когда-то во времена Рональда Рейгана в Совете национальной безопасности работало 10, 15, 20 человек, не больше всех их знали по именам, они все были как бы на ты. Сегодня, за годы прошедшие со времен Рейгана, слушайте внимательно, Совет национальной безопасности разросся, в нем работает Несколько сот человек. Причем можно с уверенностью утверждать, что среди этих нескольких сот человек не менее одной сотни настроены против Трампа. Повторю еще раз. Президент имеет полное право уволить вообще всех, показать на дверь и набирать новых. Но если Трамп начнет заниматься расчисткой учреждений, федеральных учреждений, расчисткой от демократов, которые там выступают против него, ему, наверное, придется уволить 90% Госдепартамента, 90% Министерства юстиции, 90% любого министерства. Я думаю, только этим можно объяснить, почему человек, клеветавший на президента Соединенных Штатов в Конгрессе во время слушаний, он по-прежнему работает в Совете национальной безопасности. Вы недоумеваете? Я недоумеваю. Все здравомыслящие люди недоумевают. У меня нет вопроса, ответа на ваш вопрос. Да. А, к сожалению, <связычный> к сожалению, ни у кого, я действительно думаю, нет ответа на этот вопрос. Единственное, о чем я могу лично подумать, только то, что чтобы не подумали, если Трамп бы его уволил, чтобы это не было, не выглядело как наказание за вот это выступление. Ну, то есть, как они говорят, retaliation э, против свидетеля. Ну, вот так. Слушай, э, Толя, что бы ни сделал Трамп, он будет обвинен. Он уволит этого типа, он будет обвинен. Он, э, я не знаю, уволит еще кого-то, будет обвинен. Значит, Сенатор Рэнд Пол прекрасно сказал, комментируя суд над президентом, суд по импичменту в Сенате, что если бы Трамп получил тикет за неправильную парковку, а уже тем более тикет за превышение скорости, его привлекли бы к суду и объявили, и объявили ему импичмент. Значит, Трамп виноват во всем. Поэтому, если бы он уволил этого типа, ну, еще одно обвинение было. В чем дело? Не, страшно. Алексей, вы, вы, я с вами полностью согласен. Я просто пытаюсь найти какое-то объяснение тому... Почему этого штампа не уволили? Столь, вот и а все. я, я, я, я привезу такое объяснение. Лучше работать с негодяем, зная, что это негодяй, что, негодяй, что от него ничего хорошего нельзя ожидать, чем, э, него, чем уволить его, не зная, что на место одного негодяя придет еще 10. Я переведу ваше высказывание на русский язык и скажу пословица. Держи своих друзей рядом, а врагов еще ближе. О, правильно. Вот. Спасибо. Давай отвечать на вопросы. Добрый день. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня в продолжении предыдущего вопроса такой вопрос. А вы вы что-то знаете, Трамп обещал уменьшить федеральное правительство. Оно уменьшается или нет? Или э, ничего в этом в этом смысле ничего не меняется. Спасибо. Вы знаете, вопрос очень хороший. У меня нету совершенно конкретных цифр. Потому что отвечать на ваш вопрос брать что-то с потолка это неприлично. Цифр нет. Но если верить, если верить э, помощникам Трампа, причем не, не непосредственным помощникам Трампа, а людям, которые работают в федеральных учреждениях, то да, действительно, число федеральных работников сокращается. Как сокращается, почему... Я, трудно сказать, но опять-таки я ссылаюсь на людей, которые работают в федеральных учреждениях и говорят, что число федеральных служащих сокращается. Насколько? Я уверен, что вы не удовлетворены моим ответом. Я сам им не удовлетворен, потому что у меня нет конкретных цифр. Тогда переходим к следующему звонку. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. бывший генпрокурор Украины Шохин. Подал в главное бюро расследования Украины из против... Ну, в общем, чтобы начали расследование против Байдена. Он обвиняет в том, что из-за него он как бы потерял работу. Как вы думаете, это может как-то помочь слушаниям э, в Сенате? Вы Знаете, вопрос вы хороший Это может помочь слушаниям в Сенате, не слушаниям суду? Если, к примеру, будет привлечен к ответственности... Ну, демократы вызывают сначала Болтона, а республиканцы могут вызвать первым э, Хантера, Хантера, Байдена. Значит, если начнут обсуждаться этот вопрос, скажем, на допросе республиканцами Хантера Байдена, его, кстати, могут допрашивать, естественно, и республиканцы, и демократы, то этот вопрос может быть поднят. Вообще, мое мнение... Я считаю, что республиканцы бы не ошиблись, если бы вызвали в качестве свидетеля Руди Джулиани. Мы с вами много знаем, Руди Джулиани давал интервью Глену Беку, Руди Джулиани давал трехсерийное интервью телекомпании One American в минувшее воскресенье. Это, или это была суббота, Джастин Женин, он, она, она беседовала с Руди Джулиани. У Джуляни масса документов, в том числе и по вопросу, который вы задали. Так сказать. Я считаю, что ничего страшного не произойдет. То есть ничего страшного произойдет, только хорошее, если Джуляни будет давать интервью не телеканалам и не тележурналистам, которых смотрят и слушают главным образом сторонники Трампа. А если он выступит на суде, Перед телевизион, телевизионными камерами. А это уже будут смотреть все, в том числе и те, кто ненавидит Трампа. Это мое мнение. Спасибо, Алексей, за ваше мнение. Следующий вопрос. Добрый день, вы в эфире. Да, говорите, пожалуйста, приглушите ваше радио. Понятно. Следующий вопрос. Добрый день, вы в эфире. А, здравствуйте. Добрый день. Картман Владимир сан франциско Здравствуйте еще раз, Анатолий. Привет, Володь, привет. Большое спасибо Алексею за его исторический экскурс. Шикарно. Значит, я хочу просто добавить по поводу этого Видмана, Шлеппера. Значит, сегодня утром я слушал такой Джордж Берштейн, если вы знаете, наверное. Угу. И он сказал такую вещь, что вот этот братец его, как двойник, он э, состоит, ну, в этой организации тоже National, вот то, что вы говорите, я не очень все это понимаю, если честно. И он, э, ну, как бы редакция э, книги о Болтоне. Да. И он считает, что как раз лик, вот эта утечка, это как раз от этого брата и от этого штемпа. Да, вполне возможно. Вполне ну, вы возможно. знаете, это, это то, как раз очень, очень хорошее предположение. Очень, да. то есть вполне Ой, может быть, что вы стали... правы, а... что, а... что, это, что это так и было на 99%. Есте, Он действительно понимаю, был вообще. среди людей, служит. которые читали манускрипт. Потому что манускрипт человека, который занимал пост, как болтан в правительстве, перед тем, как манускрипт дается отпечатать его считают сотрудники отдела национальной безопасности, не раскрыты ли какие-то секреты. Если действительно читал этот манускрипт, братан вот этого видно да, вот как, то вполне вот возможно, что он слил его... информацию он в Нью-Йорк вот э, вот Таймс. Да, окей, спасибо, Володь, спасибо давай, будь здоровенький. Вы... Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Алексей, спасибо за передачу. У меня такой вопрос. Вот При этом голосование вице-президент Пенс имеет два голоса или один? Прекрасный вопрос. Совершенно замечательный вопрос. Но мы знаем с вами, дамы и господа, когда в Сенате голосование 50 на 50, решающий голос принадлежит вице-президенту, потому что вице-президент по Конституции председатель Сената, и поскольку вице-президент у нас республиканец, то он делает голос, все. Но... Здесь ситуация совершенно другая. При голосовании 50 на 50, это нет э, законного правила, есть традиция. Традиция как раз восходит к суду над Эндрю Джонсоном. Когда решающее слово пятьдесят на пятьдесят, кто разбивает, решающее слово при, при, принадлежит председательствующему в суде а председательствующий в суде, это председатель Верховного Суда. Поэтому сейчас этот вопрос, который вы мне задали, он уже широко обсуждается. Если будет голосование 50 на 50, то чью сторону примет председатель Верховного Суда? Окей, разрешите мне высказать свое дилетантское предположение, если будет 50 на 50. Значит, председатель Верховного Суда... Он все внимательно слушает. Он прекрасно видит, что весь этот импичмент демократы, которые обвинили э, Трампа, что это все сшито белыми нитками. Но он не может этого не видеть. Он не может говорить об этом естественно, но он не может этого не видеть. Более того, слушая защиту, то есть защиту Трампа специалистов, он не может не понимать, что они правы, а считая, что две статьи импичмента, которые предъявлены Трампу, что они на импичмент не тянут. Поэтому мое предположение, если дело дойдет при голосовании 50 на 50, и решающее слово будет принадлежать председателю Верховного Суда, то он примет сторону защиты, то есть сторону республиканцев. Я прекрасно понимаю, и он тоже понимает это прекрасно, что он будет обвинен... Средствами массовой информации, как негодяй, который идет на поводу у республиканцев. Но позиция председателя Верховного Суда такова, что ему, по большому счету, наплевать, что будут говорить и писать о нем средства массовой информации. Повторю еще раз, пятьдесят на пятьдесят решающее слово принадлежит председателю Верховного Суда. Спасибо большое, Алексей. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Я сейчас до три сорок слушал прямую трансляцию седа. Ну, там все время говорят о том, что вот, выступил Болтон, и Болтон там, 8 Болтона, надо вызвать Болтона. Я хотел бы услышать, что скажет господин Орлов, как может повлиять вот это... И вообще обидно, что Болтон так выступил против Трампа. Очень обидно. Спасибо, Спасибо что, большое. Что Спасибо. Окей. Okay. Во-первых, я вам скажу такое. За исход суда над Трампом никто из нас волноваться не должен. Если мы, естественно, сторонники Трампа. Естественно, что, как, что каких бы ни было свидетелей, каких бы ни было Большинство поддержит оправдание Трампа. Ну, дамы и господа, требуется 67 голосов, чтобы его изгнать. У демократов только 47 голосов. Ну, перейдут какие-то люди, республиканцы на сторону демократов, но ну, и какие-то демократы перейдут на сторону республиканцев. Это, так сказать, первое. Что касается допроса Болтона, я, дамы и господа, экстремист, я не вижу ничего страшного, ничего страшного в продлении суда в Сенате. Продление. Пускай демократы вызывают каких-то свидетелей, пускай республиканцы вызывают каких-то свидетелей. Демократы, республиканцы, демократы, республиканцы. Когда закончится эта позорная бодяга, прошу прощения за мой фрейдж, позорная, мы можем только предполагать. Потому что если начнутся допросы свидетелей, то это может продлиться, дамы и господа, у нас через неделю меньше, чем через неделю. Кокусывай. 11 февраля праймерис в Нью-Гэмпшире, 22 февраля кокусы в Неваде, 24 февраля праймерис в Южной Каролине. А в Сенате сидят четыре человека, которые сражаются за право стать кандидатом в президенты Демократической партии. Для них, для них продление суда в Сенате это, это нечто ужасное. Повторяю, я экстремист, я не вижу ничего страшного в том, что будут свидетели, поскольку я знаю, я посмотрел ответ в конце задачника. Вопрос на первой странице задачника, останется ли Трамп в Сенате, на последней странице я плохой ученик, двоечник, заглянул в ответ, Трамп останется на посту президента. В таком случае я вам даю заключительное слово, и будем на этом ставить точку Прошу Дамы, господа Нас ждет, я предполагаю Интересный съезд демократической партии Мы с вами привыкли все Что когда начинаются партийные съезды то уже известен и кандидат республиканской партии, и кандидат демократической партии. То есть известен человек, который уже заручился большинством голосов депутатов. Ну, в 16-м году это была Хиллари, у республиканцев Трамп, ну и так далее. Я повторять не буду. Значит, в последний раз, когда вопрос о том, кто будет кандидатом в президенты, решался на съезде, на съезде. Это был 1952 год и съезд Демократической партии. Значит, я предполагаю, что то же самое может произойти на съезде в Милоке, который будет в Милоке, съезд Демократической партии, потому что ни один из э, людей, которые сражаются за... Право стать кандидатом Демократической партии в президенты не заручиться заранее до съезда большинством голосов делегатов. Нас ждет масса интересного. И в следующей передаче я расскажу о съездах, в которые выбирали кандидатов. Был один съезд, дамы и господа, я забегаю вперед на неделю, где вопрос о том, кому быть кандидатом Демократической партии, решался в 103-м туре голосования на съезде – то третьем туи Это было совсем недавно, в 1924 году. На этой ноте я расстаюсь с вами. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы. Спасибо, Алексей, взаимно. До следующей нашей встречи в эфире. Всего хорошего.